Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, я знаю, что многие ждали ритуал задобрить символ года. Но этот год необычный, и потому в этом году совершенно по-иному все будет. Дело в том, что ворона не нужно задабривать. Не нужно, не нужно встречать его год, не нужно что-то необычное проводить, особенное, посвященное именно ворону. Вообще все символы года, которые мы с вами встречали эти годы, эти заговоры и ритуалы, они на самом деле могут применяться и много лет. И на всю жизнь. То есть эти заговоры приветствия тотемов определенных, это не только рассчитано для того, чтобы задобрить символ данного года. Вы можете эти ритуалы, эти зазывы, эти просьбы повторять и обращаться к этим тотемным силам всегда, когда вам нужна помощь. Это во-первых. Но год ворона э, совершенно по-другому нужно просить. Во-первых, задабривать этот год не нужно, поскольку ворон – это посредник между богами и э, силами, богами, силами, духами и людьми. И поэтому э, ворон не любит, чтобы каким-то образом пытались привлечь его на свою сторону. Точно так же, как судья не любит, когда пытается его задобрить, чтобы он вынес вердикт в э, вашу пользу. Поэтому задабривать символ года э, вещего ворона не нужно. Вещи уже говорят о том, что он видит вашу душу, знает, что вам нужно, и поможет вам, если вы заслуживаете этой помощи. То есть, если вы в данной ситуации правы, то эта сила вам поможет. Я дарю вам ритуал, который особенно силен в год вещего ворона. Ну и в другие годы, естественно, не менее силен. Но особенно, конечно, будет слышаться и приниматься в его год. Хотя, еще раз повторяюсь: что эти работы к определенным тотемным силам, вы можете проводить всю свою жизнь, взять на заметку, и у вас будет дополнительный ритуал, заговор, помощь в определенной ситуации. Вещи ворон. Дело в том, что вещи ворон – это не именно птица, это дух, который принимает Облик ворона. Да и вообще все эти тотемные символы, знаки, покровители каждого года это, – это не животные, как может кому-то показаться, да? Это силы, силы, которые в себя вбирают эгрегор определенного зверя, определенного живого существа, но в то же самое время являются... Носителями силы, они просто посредники, которые принимают обличие определенного создания существа. Считается, что ворон, он носитель мудрости, и, естественно, он посредник между духами, силами, богами и людьми. Ворон – ночная птица, ночью в основном – активизируется его деятельность ночная он видит духов ворон видит туши мертвых ворон обитает ближе к кладбищам вороны ворон вообще воронообразное, то есть семейство вороневых естественно он лучше знает мир потусторонний и может увидеть проблему человека понять от кого он идет и попытаться помочь. Но в мире магии есть еще определенные сущности, силы, которые тысячелетиями являлись помощниками людей в определенных ситуациях. И существует, есть и обитает некий князь-ворон, который летает над землей, над людьми, как... Ворон, в обличье ворона. А в тонком мире, в мире духов, он есть один из воительных князей, который имеет право ходатайствовать, просить за человека, заступник, скажем так. И в древние времена люди, которые хотели решить определенную проблему, Через жрецов обращались к его духу. Потом это стало более доступной для обычного человека. Источник именно первоначальный дух Ворон, князь Ворон, первоисточник идет из халдейских, скажем так, манускриптов. Тогда еще не было именно таких букв которые мы привыкли читать, тогда было, был другой способ письменности. И та письменность была более примитивная, простая, связанная с картинами, символами, которые можно было угадать. То есть каждая, каждая картина символа означала какое-то событие какое-то слово, и жрецы владели этими древними письменами, считаются их халдейскими рунами. Вот там рассказывается о вороне, о князе-вороне, который находится перед престолом высшего Я, высшего создания, который не имеет ни начала, ни конца, которого не нарекли никаким именем, то есть он сам существует в бесконечности, и его описывают как сидящего на троне правителя мироздания. Быть может, верховного бога, быть может, хаос, быть может, та самая энергия, из которой произошли другие силы энергии. Но как бы там ни было, описание о том, что стоят перед его престолом, и силой зла, и силы добра, и ворон, он между ними находится. То есть он не злой, не добрый. Он просто выполняет свою функцию. Если человек справедлив и прав, то он имеет право его призвать, попросить и получить его помощь. Так вот, год ворона, постарайтесь. Не так часто его беспокоить, но если у вас будут такие трудности и проблемы, которые просто нерешаемы, обращаться к символу года. Но я вам еще раз говорю, что этот заговор князь ворон может быть применен всю жизнь и всегда и всеми в очень трудной ситуации. Вот в каких ситуациях можно это применить? Если в вашей семье есть некая проблема, нерешаемая, вот связанная, может быть, с сыном, может быть, с мужем, ну, мало ли, всякое бывает, может, человек попал не в хорошую ситуацию, и чтобы некая сила указала выход, как выйти из этой ситуации. Если вам угрожают, если у вас очень... Такие финансовые трудности, нерешаемые, постоянно сыпятся эти бедствия и прочее. То есть весомые проблемы. Не то, что там Вася не позвонил, надо это провести. Нет, не злите эту силу. Эту силу можно тревожить только когда у вас буквально беда. И вам очень нужна помощь потустороннего мира. А именно посредника, который за вас попросит перед тем самым вечным престолом. Когда вас услышат и выполнят, во-первых, вам нужно шесть черных восковых свечей. Не спрашивайте, а можно другие или нельзя. Если я говорю одно, значит так должно быть. И на этом все. Если бы можно было, я бы сказала, проводить можно в любое время, но после захода солнца, то есть в вечернее время, темно должно быть в сумерки. Шесть восковых свечей черных, они должны догореть. Вы должны шесть раз произнести заговор, заклинание, оставить догореть этим свечам. Потом на следующий день или или в этот или на следующий самое позднее время. Вынести, оставить шестью монетами под дерево, ничего не сказать и уйти. Когда ваше дело получится, когда вы получите эту помощь, помогите кому-нибудь. Вот знаете, бедную семью, там, дайте им какую-то определенную сумму денег на их нужды. Не нужно вот эти все, как их там называют, Фонды куда-то еще отправлять, они, как правило, не по назначению идут. Помогите уличным собакам. Недостаточно корм купить, не знаю, помогите, там, каким-то приютом. Возьмите собаку себе домой, кошку, э пристройте куда-нибудь. Сделайте такое весомое дело, чтобы оно стоило того. Я просто знаю людей, которые просто для галочки, лишь бы там откупиться. Я не буду говорить свой случай, чтобы всякие моральные уроды не воспользовались ситуацией, не начали говорить, что вот она там недовольна и все такое. Но я просто говорю вам, делая что-либо, откупаясь за очень сильную помощь к вам, не делайте это как одолжение, не делайте это для галочки. Сделайте это так, чтобы силы хотели в следующий раз вам помочь. Поэтому помогите. Вот узнали ребенку нужна операция. Вот собирают всем миром. Еще раз говорю, не доверяйте всяким счетам, всяким рекламам. В основном там мошенничество не, не настоящее. Но узнайте, реально узнайте, что нужна помощь кому-то. Вот идите, зайдите к ним домой. Дайте этому человеку 15 тысяч, 10 тысяч. Я думаю, что это небольшие деньги, если ваша страшная беда решилась. Если вашего ребенка хотели посадить, и его выпустили, и его оправдали. 15 тысяч – это небольшие деньги. Просто люди за такие страшные, просто страшные катастрофы, когда силы им помогают, они, знаете, 200 рублей кому-нибудь, там вискас купили, кота накормили. Я понимаю, это тоже доброе дело, но так тоже нельзя. Силы не дураки. Они все понимают, все видят. Они видят вашу душевную жадность. Я не хочу и не буду приводить пример. Мне одна женщина написала, у нее сын лежал, лежал, то есть в реанимации разрезанный весь. Просто. Вы поймите, вам все возвращается. Я всегда таксистам оставляю больше. Я всегда плачу достойные чаевые официанту. Не потому, что мне деньги некуда девать, потому что чем больше ты отдаешь, тем больше тебе возвращается. Ты еще раз больше, во-первых. Потом ценишь чужой труд, и твой труд ценят. И вот у нее сын разрезанный весь. Врачи не давали никакой надежды. Вышел из реанимации. Я сделала и сказала, что ей там нужно делать, отнести, положить где-то там мелочь, откупиться и так далее. Вот она спрашивает, что можно делать. <coughs> благодарна силам. Я говорю: ну, у вас есть там бедная семья? Ну, вот у нас та, да, есть там бабушка с ребенком живут, там ребенок плохо ходит, плохо разговаривает. Вот бабушка воспитывает, мать умерла. Я говорю, купите продукты, купите вещи. Я не думаю, что эта женщина откажет. Придите, скажите, хочу сделать приятное ребенку. И она мне через два дня пишет, я все сделала, я откупилась. Я говорю, ну и хорошо. Я говорю, я надеюсь, они были рады. Да, да, я там... Я увидела бабушку на улице, подошла и 200 рублей положила в карман. Я говорю, ребенку купите что-нибудь. Я говорю, вам не стыдно вообще. Вот я бы не сказала ничего, но вам не стыдно вообще. Ну а что вы же сказали, просто откупиться? Вы богатая женщина, у вас три машины, две квартиры, дача, у вас своя фирма, у вас единственный ребенок. Его вытащили. Я себе не сказала, ничем не отправляй, благодари, не надо мне. Я сказала, иди кому-нибудь, сделай добро. Твой ребенок вернулся с того света. Тебе не стыдно? 200 рублей в карман положила. Какой молодец. Ну, я просто не подумала. Да все ты подумала. Все ты подумала, просто думаешь, ну, уже мой ребенок жив-здоров. Чего я буду тратиться? Все же уже сделано. А ты не думаешь завтра о будущем своего ребенка. Ты не думаешь, что силы могут разозлиться на это? Вот вы потом не удивляйтесь просто. Не удивляйтесь, что вот одна проблема ушла, вторая приходит, третья ушла, четвертая приходит. Нельзя так. Я не говорю, что люди, которые получают пять зарплаты, пусть отнесут, там три тысячи кому-то отдадут. Понятное дело, что выжить надо человеку. Но когда ты человек богатый, у тебя есть эта возможность. Тебе не стыдно за единственного ребенка 200 рублей дать бедной женщине. Поэтому я вам говорю, если ваша проблема решается, будьте щедры. Подарите кому-нибудь, дайте кому-нибудь помощь, подберите собаку, пристройте, если у вас нет места. Но сделайте тоже добро. Нельзя пользоваться. Я уже чувствую, что люди просто настолько избаловались, и на моем канале тоже. Уже без зазрения совести. А где текст? А что? Взять ручку, написать. Это для тебя. Это твоя жизнь. Твоя жизнь должна меняться. Ты ради себя. Лень тебе ручку взять, написать. Это тоже надо тебе положить на руку. Ладно на другом языке, на русском языке. Почему? Не можешь написать. Подумайте, друзья мои, нельзя. Не считаешь нужным отдать, не считаешь нужным благодарить, и они не считают нужным в следующий раз тебе помогать. Потом, не удивляйтесь, мне некоторые говорят, вот мне помогало, помогало, а потом как-то чего-то. Я говорю, а вы хоть раз откупились, хоть что-нибудь сделали взамен? Вот я начитала, нашла хорошую работу. Вот на меня хотели повесить долг там с кассой, Начитала, нашли, кто воровал. Вот, и, вот они тебе помогают. Хорошо, там сказано, там отнеси, откупиться Но тебе мысль не приходит. Мне столько дают. Неужели я тоже хочу кому-нибудь что-нибудь сделать хорошее? Энергообмена нет. Вы только берете берете Вы привыкли только пользоваться. Но если вам дают силы мироздания, ну что-нибудь ты можешь сделать взамен? Очень много добрых дел. При желании можете делать сколько угодно. Просто надо хотеть. Вот вам пример, пожалуйста, богатой женщины с единственным ребенком, которая считает, что для галочки просто Ну, я сделаю, да и все. Знаете, есть некоторые люди, которые идут на день рождения. Дома соберут все барахло, которые носить не будут, которые им подарили 3-4 года назад, там старые полотенца какие-нибудь. Ну, пусть не старые, имею в виду, пусть с этим ярлыком. Ну, короче, то, что им носить не надо, весь хлам собирает, идут на день рождения. Дарите то, что вы сами будете носить. Если покажут, скажут, вот подарок вот этой женщины, что вам не будет стыдно. Ко всему так относитесь. Написанная книга должна быть настолько достойной, чтобы при тебе читали твою книгу, ты бы не провалилась сквозь землю от стыда. Понимаете? Шитая вещь должна быть такой красивой, чтобы человек сказал, вот она мне шила эту вещь, и все сказали, ничего себе, вот это да. Сделанный сувенир своими руками, должен быть такой оригинальный, чтобы все удивились. Не просто в глаза для галочки вот там я тоже что-то там делаю итак начнем 6 свечей восковых другие не подходят сто раз мне спрашивайте черный цвет воплощает в себя все цвета почему свечи свечи является символом связи между миром духов и людей поэтому часто используются свечи почти всегда когда свечи догорят, на следующий день отнесите под дерево 6 монет, положите, молча уйдите. Но как только ваша проблема решится, сделайте доброе дело. Не своим родным, другим людям. А то некоторые, вот я маме там 10 тысяч отправлю, это откупаюсь. Нет, тураков нет, у кого вы хотите обмануть силой? Ты своей маме отправляешь, потому что ты обязан, это твоя мать, ты должна о ней заботиться. Откуп это когда ты страдаешь чем-то, ты что-то отдаешь свое. А Они использование там я дома чайник куплю это откуп? Нет. Итак заговор. Шесть раз читаем. Может голова закружиться, может самочувствие такое немножко стать такая легкая эйфория. Но это нормально. У меня голос <coughs> немного я простыла. собаками вышла гулять на ветер. Ну, ничего страшного. Стоит черный трон. На троне сидит он. Имя ненареченное. Без начала и конца. Вечный и бесконечный. Перед ним силы добра и силы зла. Покорно стоят. Среди них князь Ворон. Он из долины теней. Из стороны смертей. Там, где жизнь и смерть встречаются. Там, где вода живая и вода мертвая. На князе том древний венец, На руках его семь печатных колец, Печать каждого дня, Ключи от бездны у него в руке. Ворон тот, птица среди людей, <coughs> И князь, и дух над людьми, Где их глаза не зрят. Князь ворон, посредник между людьми и Силами вечности, А в руке его книга черная, Книга вечная, там судьбы печать. Сила темная, будь по левую руку мне. Сила тайности, будь по правую руку мне. Через эти две силы я прошу помощи князя Ворона, могучего посредника. Прошу тебя, услышь меня сейчас и помоги. Это в твоей власти. Коротко скажите свою просьбу, четко, коротко, что у вас случилось и в чем должна состоять его помощь. Славься, древний князь, и будь благословенен. Заклинаю небом и землей, огнем и водой. Слово в слово да исполнится. Свершилось. А когда будете откупаться, отдавать что-либо, говорите «Мне помогли, и я помогаю». Этого достаточно. Это дух справедливости, и он не любит раболепство, он не любит он не любит, когда пытается его обмануть, когда пытается выдать себя за невиновного. Если у вас есть хоть капля сомнений в том, что вы в чем-то виноваты, ну, предположим, не в наказании принимайте этот ритуал. Только, то есть проводите, только для помощи себе в какой-то трудной ситуации. И через некоторое время вы почувствуете, что у вас... Очень могучий тотем, очень сильная защита. Но это в том случае, если вы в этой ситуации правы. Если ситуация действительно требует вмешательства э, силы потусторонней. Я надеюсь, что вы меня поняли. Вот, дарю вам этот ритуал. И в этом году проводите, когда у вас особенные проблемы. Не просить ее денег этим ритуалам или чем-то еще. Для этого есть другие работы. А именно решение какой-то глобальной проблемы. На этом все. Всем удачи.